Следующее слово цели. Конечно, когда мы что-то формулируем, очень важна точность формулировки и визуализация такая, прям чтобы увидеть себя, почувствовать. И тоже слова такие всем известные, что нужно сформулировать, а потом отпустить. Не давить, не настаивать, но при этом знать, куда ты идешь. Ну и быть готовым. В пути, Если у тебя поменялись твои ориентиры, твои цели, поменять, может быть, и всю цель, или, может быть, поменять средства для ее достижения. А по поводу целей, когда-то я когда оказалась в Москве, у меня было желание такое, может быть, несколько наивное открыть собственную галерею. И я написала себе там, в ежегодном каком-то своем виш-листе: открыть галерею в центре Москвы. И забыла об этом, как это часто бывает. И потом, потом я делала стартап-галерею в центре Москвы. В общем, я открыла галерею в центре Москвы. Не свою, то есть меня пригласили туда управляющие делать стартап. я Ну, когда я перечитала после какие-то годы это желание, думаю, а оно же сбылось, так как я написала. Пожалуйста, я открыла галерею в центре Москвы. Я же не написала, что свою галерею. Поэтому здесь эти формулировки, они абсолютно точно работают. И... Вот буквально недавно я перечитывала желания, которые там у меня тоже за 2017-2016 год, и поняла, что практически две трети того, что там у меня написано, то, что казалось нереальным и в каких-то мечтах только еще себе представляемым, оно тоже уже произошло. Но при этом я забыла уже о том, что я для себя это наметила, я сформулировала, и я просто запнулась, потому что сегодня мы встречались с одним из моих работодателей в Екатеринбурге, когда еще я работала, он сейчас живет в Киеве, приезжал сегодня в Москву, вспомнил его, когда он, я была медиадиректором в его компании, и он говорит, что у нас с целями, мы собираем команду в наш медиадел, я говорю, да, и что мы для этого сделали, я говорю, ну я Формулировала намерение и запустила в космос. Он говорит, отличное бизнес-решение. Понятно, что дальше мы предпринимали какие-то шаги, но после этого стали приходить люди появляться. И когда он это видел, что еще шагов фактических не сделано, но при этом вот первое, что я сделала, я визуализировала, какие нам нужны люди, сколько, для чего, и они стали каким-то мистическим образом притягиваться. Также же было с этой галереей, которая в которой я делала стартап. Из первой галереи, которые я управляла, я в свое время ушла и занималась в свободном плавании, выставочными проектами и начала делать вот проект путешествий. Но тогда я прожила в Москве полтора года, у меня было крайне мало контактов и людей, которые, с которыми можно было бы в партнерстве какие-то проекты создавать. Я почти не, мало кого знала, за этот год не, не, не так много накопилось этих контактов. Я приняла решение, думаю, пойду-ка я год поработаю в какой-нибудь галерее такой классной, московской, и обрасту просто контактами правильными. А через год вернусь в свой проект, уже, значит, вот имея каких-то людей, которые, с которыми смогу вместе проект дальше двигать. Я достала с полки свое резюме, которое до этого очень давно никуда не отправляла, не писала, так встряхнула с него пыль, заново его заполнила. И почему-то я была совершенно уверена, я прямо это видео. думаю, надо какую-то только хорошую галерею выбрать. Mm -hmm. Причем непонятно, почему я была уверена, что меня туда возьмут, но я была уверена. И я тоже не сделала никаких шагов в течение двух дней. Я даже была не в Москве, мне по скайпу пришло два предложения. Говорят, ты знаешь, тут вот ищет человека запускать галерею новую, не хочешь ли? И еще одно пришло предложение. Резюме я уже отправила работодателям, которые искали человека, а не я искала. И вот одно из этих предложений я приняла, это был стартап вот галереи на Artplay, который я потом занималась какое-то время. То есть вот по поводу целей, конечно, там очень много веры в этом. Когда ты чувствуешь и веришь в то, что ты это хочешь, и ты, у тебя это получится, оно происходит иногда таким мистическим образом.